Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали. Ну что ж, в кораблях тоже у нас, так сказать, началось празднование Нового Года. Появилась возможность покупать новогодние, да, здесь у нас новогодние домики, ну вообще контейнера получается. Можно и в Адмиралтействе за золото купить, можно за реальные деньги в премиум магазине. Ну я пошел вот купил, так сказать, разминочное. 20 маленьких коробок, плюс 2 бесплатные, которые тут в подарок можно получить, опять же, там, да, в Адмиралтесте, там, по-моему, в том году было четыре таких бесплатных подарка, не знаю, может, еще где-то есть, если там полазить, потыкать, посмотреть, ну, я только два бесплатных получил. В общем, всех с наступающим Новым Годом, да, получается, можно еще три недели всех с наступающим поздравлять, ну, а там уже с Новым Годом начнем. Так, ну, короче, контейнер открываем, а то я уже какой то ахинею начинаю нести. Так, ну что, первый. Я вот считаю, если выпадет 30 дней премиум аккаунта, то я не зря уже, получается, потратился. Вот пока что 2500 угля. Ну, понятно, что из больших и гигантских, тем более, подарков, награды гораздо солиднее. Ну, в принципе, и флажки тоже вещь весьма полезная. Я без флажков сейчас вообще в бой не выхожу. 400 тысяч кредитов. Тоже вещь полезная. Но мне больше всего нужен прем. Экономические бонусы. Ну, понятно, что экономических бонусов будет здесь, наверное, много всяких разных выпадать. Причем не самых солидных. половиной тысячи угля. Остается 17 контейнеров. На корабль я, в принципе, особо не рассчитываю. Но мне как бы не сказать, что нужны премиум корабли. У меня и так... Достаточно и восьмерок, и девяток, и акционных десяток. Обойдемся. Мне нужны 30 дней премиум аккаунта. Я просто посмотрел, там что из больших, что из гигантских, что из маленьких. Шанс выпадения премиум аккаунта 1%. Ну, просто там количество зависит. Из маленького 30 дней выпадает. Ну. Но премиум аккаунт, мне нужен премиум аккаунт oh, вот это бонус, вот этот очень удобный 800, кстати, корабли я недавно сбросил Гроссера Курфюрст и прям за не знаю там за десяток боев добрался уже до восьмого уровня потому что есть вот эти бонусы на опыт обвешиваешь их и очень быстро ветка проходится, Ну бонусы эти крайне редкие, так 400 тысяч кредитов еще даже золота ни разу не выпало Дайте премиум аккаунт. Камуфляжи. Да, кто-то жалуется на то, что камуфляжи сейчас, ну, тоже много где они выпадает и что пользы от них сейчас никакой, потому что они не дают никакие... Да, раньше у нас там улучшалась маскировка, там, ну, еще там. А, разброс вражеских кораблей, да, которые по тебе стреляют. Ну, а сейчас я рассматриваю это как источник заработка кредитов. Да, потому что есть там по 40 тысяч у нас. Ну, это самые дорогие, по-моему, камуфляжи. Серебра можно продавать. Так, 400 тысяч кредитов. Это уже общая сложность. Третий раз мне выпадает, по-моему. Дайте, блин, 30 дней премиум аккаунта. Так, еще одни. Хороший бонус вот этот. Плюс 800 опыта, да, но есть там еще круче. Таких, наверное, сюда не положили Там 1600, по-моему, самый лучший Это когда красненький Так, еще серебро Кредиты, точнее Контейнеров все меньше, а премиум аккаунта так и нету. Ну, дайте один месяц Ну, вот это вообще Вот, <laughs> вот этот самый издевательский подарок Свободный слот в порту Нафига он нужен? Тем более, когда у этих слотов у тебя этот вагон. Еще кредиты. Еще пять камуфляжей новогодних. Осталось три контейнера. Премиум аккаунт я так и не вытащил. Но, скажу, придется потом так, за голду покупать. Ну, вот это, ну, элитный опыт командира. Ладно, покатит 20 тысяч. Это полезный ресурс весьма. 540, да, вот смотришь, сейф думаешь, может там золото, сколько там, 500 золота вроде может выпустить из контейнера, ни разу не выпало. Ну что, заключительный контейнер, и дайте премиум аккаунт. Нифига, да, на тебе. Редкий расходом и бонус на кредиты. Ну, тоже нормально, плюс 160 процентов, представьте, если на премиум корабль, да, 9 уровня вешать такие бонусы, то заработок будет весьма солидный. Ну, так сказать, то, что я хотел, я в итоге не получил. С этих контейнеров, ну, там малость, да, капнуло, там, кредитов, вон, чуть-чуть, там, камуфляжи, которые... Я я все свои камуфляжи продал, не знаю, сколько я там, миллионов 40-50, наверное, серебра заработал, потому что у меня этих камуфляжей скопилось достаточно много, я смотрю, что-то у меня кредитов не хватает. К камуфляжи я сейчас вообще на корабли теперь не одеваю, ну, смысла в этом особого не вижу, да, так как-то... Корабли посерьезне выглядят больше, да, натуральные, чем всякие там раскраски какие-то, полосочки. А так и, и кредитов заработал нормально. Ну, серьезно говорю, 40, где-то 50 миллионов там. Ну, я не считал просто, ну, там у меня были камуфляжи по 100, по 200 там всяких видов. А их камуфляжей-то разных было очень-очень много. И они у меня копились, копились, копились. И Теперь я, кстати, вот эти все ежедневные контейнеры, когда снимаю, я забираю чисто камуфляжи. Чтобы как раз потом они копятся, копятся, и когда появляется нужда в ресурсах, эти камуфляжи просто продаешь и все, и играешься дальше спокойно. По крайней мере, нехватку в кредитах я особо не ощущаю. да. но это если не, не, не покупать эти супер корабли. Считай, вот сейчас денег один супер корабль купил и нету. А так, в принципе, ну, на три десятки считай, деньги есть, так что нормально. В общем, ладно, всех еще раз с наступающим. Ну, через недельку, через две надо будет пооткрывать большие коробки. До Нового года еще времени много. Еще успею не раз. Надо и в танках будет еще тоже поэтому раскошелиться. В общем, всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.